Ну все, начали. Друзья, меня зовут Алексей Хохлатов. Наверное, в излишнем представлении не нуждаюсь. Собственно, как и все наши сегодняшние спикеры, нас сегодня будет четверо, включая меня, спикеры очень интересные. Тему подсвечим, соответственно, с разных сторон, с четырех. Да и тема сама достаточно такая злободневная, очень востребованная. Мы провели опросы. И вот эта тема, наверное, поэтому нас так много уже. То есть мы вроде бы как вот еще всего лишь 16.01, а уже нас тут 35 человек да, в зале, потому что тему сами мы проголосовали. Это что касается рисков и перспектив в Дейзи, а также личные финансовые планы в Дейзи. Ну, мы, соответственно, по этим двум, можно сказать, темам тогда сегодня пройдемся. Я небольшую преамбулу сначала, а потом мы уже тогда пойдем все вместе. Преамбулу заключается в следующем. С одной стороны, с одной стороны, мы знаем все с вами, что у нас система торговли high risk, high return. Да? То есть высокая рискованность, рискованность, но и высокие доходы, с одной стороны. А с другой стороны, когда речь идет о каких-то низких доходах или там о периодах просадки, то, собственно, мы оказываемся такие не готовые, Такие, а как это так? Да? Вот. High return, то есть высокие доходы, ну вот как-то так. Мы смотрим на Форекс и говорим, ну да, вот он, настоящий high return. А когда мы смотрим на какие-то периоды, вот у нас недавно был Форекс, который там давал в день по 0,1%, 0,17% что-то было, да, мы такие сразу, ой-ой-ой, что случилось, что такое? И мы понимаем, что чем меньше доходность, тем меньше риска, чем больше доходность, тем больше риска. Собственно, high risk, high return об этом и говорит. Но, с другой стороны, а как же тогда быть-то? То есть, если большой доход, значит, соответственно, и большой риск, а как быть-то тогда? То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанское? Или как бы вкладывать только то, что ты не боишься потерять? Ну, там, где high risk, да, то есть, там, где высокий риск. То есть, какая же личная стратегия тогда получается, чтобы сохранить средства, их приумножить? Как действовать, чтобы не потерять средства? Как быть вообще с рисками? Как управлять этими понятиями? Да, вот тут возникают у многих вопросов. То есть, где тот самый баланс, когда ты вроде бы можешь инвестнуть? То есть, ты можешь себе позволить там средства заставить работать на себя, но с другой стороны ну, все-таки есть риск, а соответственно сколько должно быть средств разумно, чтобы они все приумножались, без каких-то ну уж сверхрисковых моментов, когда ты можешь там все потерять. Вот. Поэтому вот как бы таким образом стоит вопрос сегодня, да, и мы по очереди все выскажемся на эту тему. У нас сегодня Александр Бахман из Германии, Эдуард Затулывиттер, из Турции на данный момент, и Илья Манин, по-моему, из Таланда. Илья у нас сооснователь, он резко отличается этим от всех нас, остальных лекторов. Мы же из Германии, из Турции, и я в данный момент в Сочи, в России, являемся топ-лидерами компании «Дейзи» в статусе пейсеттеров, пейсеттеров-лидеров. Вот. У нас опыт уже достаточно большой, мы все в два года уже в проекте Дейзи, соответственно, на эту тему смотрим по-разному, и у нас, вернее, ну, в том смысле, что у нас уже достаточный опыт, чтобы смотреть на эту тему по поводу рисков, мы уже два года как здесь в этой теме, и поэтому по-разному где-то на них смотрим, на эти риски, и каждый озвучит, я надеюсь, эту тему как-то по-своему. Вот. И давайте так, чтобы как-то начать, взять слово, что ли, да, и продолжить и так далее, я, наверное, первый скажу, как я это вижу, но скажу очень кратко и обзорно, а потом каждый спикер по-своему подсветит, как он это видит. Так вот, я в проекте два года, как я сказал, и начал я с суммы, дай бог памяти, что-то около, какой же у нас там пакет-то есть. 50 это уже когда 9 пакет, да, а до этого, по-моему, у нас 25, ну, что-то вроде этого, да, где-то там в районе 25 долларов. То есть это то, с чего я стартанул. Причем, ребята, я скажу, что, в общем, у меня особо так не было чего вкладывать на тот момент, так получилось, да. И поэтому мне пришлось, скажу вам откровенно, может быть, то, что нельзя говорить, но как бы правда есть правда, я занял денег почти половина от этой суммы, и на следующий же день я их вернул. Просто потому, что я понимал, какая команда стартует, ну, какой ажиотаж. Вообще вокруг старта я понимал, что я быстро заработаю. Вот. А у нас здесь такой маркетинг, и так вообще все в Дейзи устроено, что чем больше у тебя пакет куплен, тем меньше ты мимо себя пропускаешь на матричном бонусе, на этом первом бонусе, который на входе идет. Да? То есть, если у тебя куплено 10 пакетов, ну, по идее, ты вообще должен заходить в проект, если ты там будешь сеть приводить, людей приводить и так далее, у тебя должно быть куплено 10 пакетов. Почему? Ну, потому что тогда любой, кто заходит тоже с 10 пакетами, ты будешь получать всегда и на входе, и на выходе. С того, кто заходит у тебя в организации, где бы то ни было, в какой бы то ни было глубине, всегда будешь получать 10 пакетов. Да, на юни-левеле, то есть на выходе средств с прибыли, ты всегда получаешь. Но хотелось бы еще и на входе получать матричный бонус. Тем более, когда мы входили, это было 50 на 50, то есть только 8, 9 и 10, только 3 верхних пакета были с соотношением, как сейчас, почти все пакеты 70 на 30. А Тогда было только верхние пакеты. И матричный бонус был более весом, чем сейчас. 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4 было процента. 4, с первых двух и 4 с последних двух уровней. А сейчас в основном 2, 1,5-1,5-2. И, в общем-то, казалось бы, ну, можно было бы пренебречь нынешним бонусом, потому что он в два раза меньше, чем был на старте. Тем не менее, все равно лучше заходить с 10 пакетов, чтобы вообще ничего никогда не терять. И поэтому, если вы понимаете, что вы быстро отобьете средства, быстро заработаете на сети, ну, потому что иначе быстро не заработаешь, любая инвестиция – это всегда какой-то срок, когда надо выдержать, когда придут деньги обратно то тогда можно рискнуть, но это риск. Да? Вот, то есть, ну, может быть, может что-то пойти не так, а может не заработать. У нас, собственно говоря, и пошло что-то не так на старте, мы только 4 дня работали, а потом был трехмесячный перерыв. Но, тем не менее, я быстро отдал средства, потому что ну, действительно много было желающих, и я чувствовал эту мощь. Вот. Сейчас нет такой ситуации, чтобы вот кто-то ждал, ждал, ждал, а потом резко все вошли. Да? Поэтому по-любому сейчас стартуют люди не так быстро, как это было на старте. Это происходит все более плавно. Вот. И поэтому такую стратегию, как там занять, на пусть даже на 5 пакетов или даже на 4, если нет средств, да, и потом сразу отдать, ну, наверное, это надо уже прикидывать, стоит так делать или не стоит. Вот. Тем не менее, 50, которые я вложил, они у меня на крипте, естественно, все были тогда, Форекса не было, и они не отбились. Не отбились до сих пор, потому что в минус все ушло да, в итоге. Вот сейчас у нас некий плюс, зафиксирован плюс, я вывел... Пару раз по 6 тысяч, если мне память не изменяет долларов. Но все равно в 50, ну то есть столько же, сколько я вложил, у меня плюса нет. И кроме того, из 51 тысячи долларов, это 9 пакетов, да, в работу ушло только половина. Ну, единственное, что 8 и 9 пакеты по 70%. Ну то есть 30 только ушло из 50 в работу. Тем не менее 30 еще не отбились. И поэтому, если бы я не зарабатывал в сети, я был бы еще в минусе. Это что касается крипты. По Форексу мы с вами видим стабильные результаты. За 10 месяцев есть уже не просто там отбитые средства, есть уже средства, приумноженные в 3, а то и в 4 раза. Вы знаете, да, что тут по-разному считают доходность. Кто-то считает от той суммы, которую ты вложил, то есть сколько стоят пакеты, кто-то от той, которая пошла в торговлю, потому что та часть средств, которая пошла на краудфандинг, но ну, она меняется на акции. Поэтому более грамотно считать, что мы получим свою отдачу от акций позже, а проценты надо считать от той суммы, которая прошла торговлю. Но то, что идет в торговлю, прибыль-то, она тоже 30% теряет, когда комиссии получаются. Поэтому по-разному можно считать. Но в среднем, вот мы вчера только с кандидатом одним считали, который там на момент он сейчас хочет войти, вот. Получается, что если ты покупаешь Momentum, то есть 5 пакетов, плюс 5 еще один Momentum, 4,700, у тебя 80% входит в торговлю. И с той скоростью, как сейчас работает форекс, это 22% в месяц, если по линейке считать, за 4 месяца у тебя отбиваются то, что ушло в торговлю. То есть все, что ушло в торговлю, ты их получил обратно эти средства. И дальше есть разные способы, как с этими средствами управляться. Первый – вынуть все сразу. То есть 4, через 4 месяца у тебя 100% прибыли, ты их вынимаешь. Соответственно, у тебя тело остается, и оно начинает генерить прибыль дальше, но уже как бы прибыль-то ты забрал, ну, то есть как бы тело, ты считай, забрал, а прибыль начинает генерить дальше доход. И рисков ноль. Есть такая штука. Но тогда какой минус? Ты теряешь кумулятивный процент, то есть капитализацию, эффект капитализации. То есть через 4 месяца ты удвоил свои доходы, у тебя уже тело в два раза больше. Я тело говорю условно. В краудфандинге нет понятия тела. Я говорю чисто для сокращения, чтобы всем было понятно. Итак, ты приумножил тело в два раза, и фактически у тебя прибыль начинается в два раза больше, чем когда она начиналась, когда ты только положил средства в торговлю. Да? Если ты снимаешь всю эту прибыль, то ты обнуляешь эффект капитализации, и тебе опять приходится расти с нуля. Соответственно, еще через 4 месяца ты опять достигнешь двойной, двойной прибыли, и тогда у тебя будет она удвоенная, приносить еще больше прибыль. В итоге через еще 4 месяца она будет учетвереванная, условно скажем. Ну, то есть эффект капитализации наступит в полной мере. Я считаю так, что каждый имеет право на свою технологию, как простой инвестор, да, если вы еще и сетевик, и зарабатываете сети, то это добавляет какого-то своих красок в игру, потому что можно посчитать так, что, например, ты, скажем, вложился на 4700, да, и получил 4700 бонусов. Ну и все, как бы ты отбил вложенное, и поэтому ты не трогай вклад, пусть он работает дальше, как эффект капитализации. Потому что ты свои 4700 сети уже вернул, а кто-то не считает сети, типа, это отдельно, это я заработал, а вот это мои вклады. То есть здесь надо... По-своему смотреть. Каждый как, ну, как считает нужным да, для себя. Вот. Поэтому главный стоит вопрос фактически на развилке двух вопросов. Первое – снимать ли прибыль, чтобы уже безрисково ее наращивать дальше, когда ты 100% заработал. И второе – рисковать, но таким образом увеличивать эффект капитализации, чтобы быстрее заработать свои иксы. Потому что фактически за 10 месяцев, если в чистую прибыль брать, то есть за вычетом комиссии всевозможных, да, то получается за 10 месяцев X4. На графике мы видим 640%, но если все вычесть, получается процентов 350-400, если все комиссии учитывать. Но это только если ты ничего не снимаешь. Ну и вот, друзья, остальные спикеры, я прошу вас высказаться. Кто готов, тот прям сразу включайтесь. Будем считать, что вы будете первые после меня. Эдуард, привет. Всем привет. Эдуард Затлыр. Прошу любить и, зал, и жаловать из Турции. Привет, Алексей. Да, еще из Турции. Нас тут э, вчера Трясануло. здесь тоже число да. Ну, мы не в эпицентре, мы подальше чуть, мы на юге, в Анталии, но вчера ощутили, даже здесь. Очень страшная вещь. И реально испугался я когда осознал, что трясет все здание, а не меня. Сначала потому, что меня трясет. Пять тысяч погибших вообще и в Турции и в Сирии вместе взятых. То есть обалдеть. Это, это же только начало. Тут, тут, это кошмар. Здесь люди в шоке вообще. Большая трагедия, конечно. Поэтому... Но здесь сейчас объявлена неделя траура. И, и, и помощи, естественно, на всех не хватает. Ой, ну, в общем, дичь какая-то. Но... Давайте вернемся к, к финансам по поводу стратегии. И Ты правильно, Алексей, высказал все возможные варианты, и у каждого, конечно, свое решение, как ему поступать правильнее или все-таки скажем, деньги сразу вынимать или постараться их приумножить, но у меня стратегия, вот как раз одна из тех, которые ты описал, что я из тех отношусь к тем людям, которые все-таки рассматривают, это то, что я заработал, а это то, что я вложил. Вот, Но с одним маленьким отличием. То, что я вложил, я изначально вкладывал, с целью не трогать, то есть я помню, Анна говорила, да и с самого начала у нас в личном кабинете была надпись, что рекомендация дождаться компаунд-эффекта хотя бы от 12 месяцев и больше, то есть вообще желательно не трогать, по советам самой Анны, ну и собственно я к этим советам прислушался, и я изначально, как я, я, не, я не смотрел на то, сколько я заработаю по партнерке, и так далее, я смотрел именно как источник возможный источник приумножения да, там своих средств, и так и с криптопакетами, и с форекс пакетами. Единственное, что сразу я понял, что стратегии могут давать как плюс, так и минус. Поэтому принял решение, что постепенно-постепенно буду увеличивать, увеличивать, увеличивать размеры взносов, которые ну, я, я буду докладывать, покупать новые пакеты. Так, собственно, и получилось. Я начал достаточно по-крупному, где-то 1250 я вложил в самом начале в общей сложности. Затем я еще докладывал еще где-то, наверное, 1200. Все это было крипто, и уже основательно я докладывал, это был у нас Форекс, это в конце 2021 года. Я там тоже что-то около 200-250 тысяч еще на Форекс вложил, и этот Форекс очень хорошую прибыль принес, потому что я ни разу не выводил, я ни разу вообще нигде не выводил до декабря, прошлого декабря, ни с каких взносов, я ни с крипта, ни с Форекса не выводил ни разу. Но с, в декабре я вывел сильно приумноженные средства с форекса и переложил их обратно с целью там некоторым своим у меня была пара человек которым не хватало объема в первой линии немножко на голда, я под них вложил тем самым сделал их очиверами и плюс ну так так, схитрил немножечко и сделал еще своими средствами еще несколько чиверов. Э, и голдов. Соответственно, ну я эти деньги обратно вернул и даже еще немножечко добавил. У меня сейчас в общей сложности в торгах по Форексу, наверное, где-то 1800-900 в общей именно в торгах, э, а в крипто около 400-450 тысяч. Это включая мой VIP-аккаунт на бирже Binance и торговые счета, которые есть на крипто. Причем, когда в октябре предлагалось участникам переводить э, взносы с крипто на Форекс, потому что тогда очень многие хотели этого, потому что for, уже тогда видно было, как Форекс приносит какие результаты, а крипто как-то топчется на месте. Это в долларах, Алексей. Э, я свои взносы произношу в долларах. Э, значит, э, тогда я отказался переводить крипто в Форекс, потому что... Есть золотое правило, не клади яйца в одну корзину. На самом деле оно все намного сложнее, там, но это да, коротко. Да, все его знают, все его слышали. И относительно, я как раз тогда накануне прочитал книгу об алгоритмических стратегиях Швагера. И он как раз таки описывал там ситуацию при работе на разных рынках с разными алгоритмами. И там как раз-таки речь и шла о том, что чем больше у вас рынков и больше алгоритмов будет задействовано, причем которые вы, над которыми вы хорошенько поработали, тем будет лучше для вашего капитала в долгосрочной перспективе. Собственно, имея эти знания, плюс оценивание работы стратегии эндотека с 2000 там. Какого там видно года было там с 2015 у них там по крайней мере графики видны на их сайте. Сам сам ТМДТС с 12 года существует, но по-моему с 2018, по -моему, он... говоря, у них. И с 2018 да там крипто стратегии у них по крайней мере графики отображены. Во всяком случае, посмотрев на их стратегии именно вот такую игру годами, видно, что они приносят на дистанции хороший результат. Причем там Соответственно... видно, что иногда бывают просадки аж по полгода. Да, и бывает, и, и даже есть на некоторых стратегиях по два года, даже боковики такие, то есть где-то минус, потом обратно выше в ноль, потом снова минус, но в конечном итоге, там на, протяжу, на промежутке уже там, даже в этих стратегиях больше, чем два года, мы видим, все равно кривая капитала растет, растет, растет, растет, растет. растет. И в будущем у нас ожидается еще присоединение фондового рынка, то есть стратегии для фондового рынка. Я не знаю, будет ли Анна их запускать в этом году, или это вопрос следующего года, может быть. Но я знаю, что такие планы у них есть. И, соответственно, у меня уже прибережены средства для того, чтобы покупать пакеты и там. Я обязательно это буду делать. И... На мой взгляд, оптимальной стратегией будет выбрать ту сумму, которую вы точно не будете дергать на протяжении там многих лет. Для меня просто Дейзи и Endotech это очень долгосрочная вещь. То есть, это моя у меня есть основной вид деятельности. Это инвестиции через, используя мои личные знания. Это трейдинг. Это я сам выбираю монеты или акции или сырье на сырьевом рынке. Я сам покупаю, сам продаю, сам торгую. А есть НДТ, который является для меня подушкой безопасности, и в случае, если я как трейдер где-то потерплю неудачу, то... Большая вероятность того, что эндотек меня в этом плане выручит, потому что я этот инструмент тоже сам выбрал. Я рассмотрел их эффективность, я их хорошо изучил, как э, что такое эндотек, кто такая Анна Бейкер, кто такой Дмитрий Гущин, что это вообще за контора такая и что они могут мне в перспективе дать. В особенности после конференции в 2021 году в Дубае, когда Анна рассказала про э, прорывные инвестиции, про 400 иксов, вот, Анна как раз таки говорила, что они с командой пытались ответить на вопрос, какая конкретно сумма может помочь изменить жизнь человека кардинальным образом. То есть не просто там улучшить ее, а изменить. Они решили, что это 400 иксов. То есть эта сумма должна быть умножена в 400 раз. То есть Если у вас сегодня есть 1000 долларов, если вы хотите, чтобы у вас жизнь кардинально поменялась, у вас должно быть 400 тысяч, по мнению команды Анны Бекер и они верят даже я бы сказал уверены в том, что их алгоритмы способны дать такой результат. Я и охотно верю не просто потому что я там развит лучше, а потому что ну, я вижу что это рабочая команда они понимают что они делают Лично мне алгоритмические стратегии это отдельная тема для трейдинга у меня нет просто времени и сил и наверное способности там, тоже нужны но это в любом случае если меньше если не так уж много способностей к алгоритмической торговле Я не считаю что я склонен именно к таким программированию к математическим моделям таким сложным то у меня бы заняло бы очень много времени поэтому я решил довериться специалистам Исходя из этого я считаю что наиболее оптимальной стратегией будет распределить средства во времени то есть постепенно потому что ну если взять Форекс то конечно сейчас мы видим как классно работает алгоритм я бы сказал, что, наверное, можно было бы степень риска определить для себя, или сразу всю сумму форекс сложить, или какую-то, например, там, намного меньшую сумму вложить на всякий случай, там, сначала половину, а потом через пару месяцев еще половину, когда отобьется первая половина, скажем, да. То есть шагами заходить. Но я бы покупал бы в любом случае и крипто, и форекс-пакеты. Просто форекс в приоритете, там процентов 70-80. Остальное бы отправил бы в крипто и, может быть, разделил бы это на хотя бы на несколько частей по времени. Ну, то есть в любом случае я бы не стал вносить вообще все, что у вас есть. Только, кроме тех случаев, вот как ты описал, Алексей, что ты точно знаешь, что ты прямо сейчас их заработаешь, и все будет хорошо. Ну, то есть, хотя бывают казусы в жизни, когда ты точно знаешь, что все будет хорошо, а происходит так, как ты не ожидал, но бывает, что риск стоит свеч. В любом случае, относиться нужно к эндотеку, к Дейзи, к такой организации, которая не принесет, не стоит от нее ждать изменения кардинальных в вашей жизни, там, через три, через четыре месяца. Это изначально должна быть у вас стратегия для работы с этим продуктом в долгую. То есть это даже не год, это два года, три года, пять лет. Спокойно относитесь к этим годам, если вы не собираетесь, там, скажем, умирать в этом году или в следующем. Если этого нет в вашей жизни, если вы умирать не собираетесь, то э, не стоит пугаться, например, периода в пять лет, потому что... Биржа и вообще инвестиции, они любят терпеливых. И настоящие деньги, они делаются на большой дистанции. А, продукт у эндотека а, такой, что позволяет мыслить на такие дистанции, это большая редкость. И он действительно качественный. вот Поэтому, на мой взгляд, если прям вот вы хотите свести риск к минимуму, то это частичное вложение Потому что, вот, например, если мы возьмем крипто, да, мы заходили, я заходил, покупал свои крипто-пакеты, биткоин был 45 тысяч примерно долларов. Сейчас на тех крипто-пакетах, которые я покупал в самом начале, там даже небольшой плюсик, плюс пару процентов именно в, в торгах. Несмотря на то, что э, был ну, 2022 был плохой, плохой год для алгоритмов эндотека. Хотя лучше, чем в принципе криптовалютный рынок, намного лучше. Вот. И если бы, скажем, но те, кто заходили в конце 2021 года, у них там был значительный минус. Правда, он сейчас за счет Форекса, кто переводил, отыгрался, конечно, но, тем не менее, если бы люди, например, сегодня человек заходит даже на пике эффективности стратегий, а уже завтра эти стратегии приносят минус, но он вложил не все, то он как раз таки, как в той же самой крипте, например, как по стратегии усреднения. Биткоин там, например, сегодня 45 тысяч долларов, он купил на половину суммы. Завтра он стал 15 тысяч долларов, он купил на вторую половину суммы. И средняя цена покупки уже не такая и плохая, кажется. Вот, собственно, то же самое можно применять и здесь. А здесь еще это можно распределить по разным стратегиям. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать партнерской программой, потому что она приносит солидные награды для тех людей, которые развивают Дейзи. И такой продукт не стыдно развивать, потому что многие люди стыдятся, стесняются, боятся, что подумают их окружение. Но, слава богу, Дейзи – это не, не та тема, в которой за продукт нужно краснеть. В особенности сегодня, когда мы видим, что Forex, какие приносят Форекс результаты. То есть люди счастливы, люди обогащаются. Да, это точно. У нас 60 человек в комнате. Эдик, дополни, тебя ты сказал, если вы не собираетесь умирать. Сразу я подумал о том, что надо предложить людям, что вот если у вас есть от кошелька свои данные, они, естественно, где-то у вас записаны, вот предполагаемый наследник должен знать, где находится ваш блокнотик, и вы должны ему сказать, и, потому что всякое. Вы не собираетесь, а кирпич... Летает в небе иногда, да, и падает. Вот. Кто-то из наследников должен знать, где записаны ваши 12 фраз от кошелька. Здесь нет такого понятия, как наследство в Дейзи, потому что это смарт-контракт. Вы никуда свой паспорт не отправите, и нотариальное заверение никакое никому здесь не пригодится. Поэтому ваш наследник просто должен знать, где ваш приватный ключ, где ваши сид-фразы, для того, чтобы он их внес и, соответственно, завладел кошельком Дейзи и вообще вашим счетом Дейзи. Таким образом, перенял вот эту вот эстафету от вас. Мало ли что случится. Это первое. И второе. Насчет долгосрочности, конечно, мы-то просто уже два года с Дейзи. Мы здесь внутри. Ну, может быть, где-то с какой-то стороны можно сказать, что мы ангажированы, да, и что у нас глаза замутнены. Чем ближе там вы к руководству, тем больше вас там охмурили и все такое, тоже можно так сказать. Но тем не менее мы все-таки вот все спикеры. Ну, столько знаем здесь вот, подводных всяких камней, да? В голову основателям не заберешься, Так да? говорят еще, да, мало ли что вы там знаете. Один из основателей у нас сейчас здесь, поэтому мы сейчас с нему голову заберемся. Вот. Илья тоже скажет что-то по поводу стратегии безопасности и рисков в Дейзи, как он это видит и что он мог бы нам посоветовать. Вот. И с помощью вот этого аргумента, что мы здесь уже два года, мы можем сказать, что ну, вот эти вот страхи про... То, что чем дольше проект, тем ближе его скам, но это не относится к Дейзи. это другого рода проект, просто другого рода. Это не что-то, что вышло собрать денег и исчезнуть, да? это что-то, что вышло надолго. И до того, как был Дейзи, появился Дейзи, да? Анна-то уже со своей командой работала много лет, 8 лет на тот момент только в виде эндотека, а еще до этого в виде Стратеги раннера то есть у нее очень долгая история. И здесь все люди, которые здесь собрались, и основатели Дейзи, и Анна с Дмитрием, которые основатели эндотека, это все те люди, которые мыслят надолго и рассчитывают на людей, которые не пришли побегать, забить гол и убежать дальше, да, вот, а которые пришли играть долго. А когда играешь долго, невозможно все время забивать, забивать голы. Иногда ты их и пропускаешь. Вот. Просто можно отыграться, забить следующие голы. Это и есть такое образное сравнение того, что из просадок... Есть одно лекарство выхода из просадок – подождать. Ну, вошли в просадку, подождите, дайте эти алгоритмы отыграют. Вот. Уж чего-чего, а эндотек и Анна – это великие профессионалы, которым не надо лишний раз носом тыкать, Хотя иногда хочется искать, а вот у вас тут просадка, что, не замечаете, что ли? Вот Они все замечают, они прекрасно все это знают и воспринимают очень даже близко к сердцу любую эту просадку. И каждый раз подкручивают и улучшают свой алгоритм. А теперь или Александр, или Илья, кто из вас готов продолжить тему? Я предлагаю Александру, вот, я уже завершу. Окей. Okay. Если, а если Саша не против. Специально спросил, потому что думаю, Илья, может тебе бежать надо? А Я тут сейчас Александру предложу. А ты такой подумаешь, ну вот, мне пора, а Леша тут Александра. Саша, перейди микрофончик. Да. Привет, Добрый еще раз. Добрый день всем. Добрый день От меня. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Начни Начало... с того, что ты в Берлине же, да? Нет, я сейчас в Чехии. А, вернулся. Да, я а сейчас... я говорю из Германии. Вот ты, видишь, правду внес. Ну, да. это не важно. Это Германия тоже в моих руках, так что все хорошо. Все хорошо. Даша, мы нас... тебя знаем как профессионала, который умеет хорошо считать считать, вот. конечно, умею. По форусу если... мы помним твои школы. Вот, может быть, ты про личную стратегию больше? Как капитализировать? Ну, сегодня же до личной стратегии еще мы не дошли. Или у нас а, в разнобой это... Ну, идет. вместе, видишь, мы... Больше ну, пока, хорошо. кстати, они и говорили о личной стратегии. То есть, как класть, что ждать ну, и так далее. А глобально ну, о рисках здесь... мы еще фактически мало поговорили. То есть здесь, когда мы говорим о личной стратегии, то есть если я с каким-то человеком разговариваю, то я э, пытаюсь понять, э, э, что человек или что этому конкретному человеку больше подходит. Да? Почему? Потому что о э, об этом нельзя забывать, в Дейзи у нас есть возможность, ну, несколько возможностей дохода, то есть можно получать приличный доход на свои собственные деньги, да, с которыми мы в этом проекте участвуем. Можно через привлечение большое количество партнеров, то есть зарабатывать, как уже об этом было сказано, через реферальные, то есть 5 процентов. От э, той суммы, с которой каждый человек, которому мы пригласили, плюс матричный доход, от, о чем тоже сказали, плюс есть еще и пассивный доход от участия в различных пулах. То есть это вот э, те виды дохода, которые мы здесь можем получить. И теперь, э, конечно, когда человек собирается или когда я с человеком э, разговариваю с потенциальным партнером, то я пытаюсь понять, к чему этот человек более склонен. Или он э, собственными деньгами хочет участвовать, то есть более как в кавычках инвестор пассивный, или он активно хочет в этом участвовать. И в зависимости от того, какие цели человек перед собой ставит, как правило, люди э, цели свои могут так дефинировать или конкретизировать, то есть они говорят, да, я хочу там в месяц иметь определенный доход стабильный. Ну, у кого это тысяча, у кого пять, у кого десять тысяч и так далее. И тогда мы разговариваем, когда он хочет эти деньги иметь, через месяц, через три, через год. И следующий, конечно же, вопрос, что человек готов для этого делать. Сколько часов человек готов работать в день, в неделю, сколько дней если он э, склоняется к тому, что привлекать других людей. Ну и разрабатывается конкретный э, план этой работы, если мы об этом говорим. Если человек э, говорит, я обе вещи как бы совмещаю, то есть через собственные деньги, которые у меня есть определенная сумма. Здесь Эдуард уже об этом тоже сказал пару слов. Алексей, ты тоже об этом сказал пару слов. Что те люди, которые говорят, что у нас или они научены горьким опытом, то здесь говорим хорошо. Начинать можно там со 100 долларов. Оптимальный исход на сегодня это 4700. Почему 4700? Потому что в этом случае примерно 80% денег, с которыми мы участвуем, участвуют тогда в торговле пока у нас моментом работает, если человек говорит, я могу, я могу, больше себе позволить, то есть следующее, это 11100, когда мы два момента мы берем за 1600 и за 3200, люди, которые в теме понимают, о чем речь, и здесь мы должны ясно себе понимать, то есть когда… Пару месяцев назад, в июне, когда я первый раз сделал презентацию по форуму, я помню, какая была жаркая дискуссия. То есть люди не могли себе представить, что то, что Анна говорила про 30% в месяц, что это может быть реальностью. Сегодня, там 10 месяцев позже, мы видим, что это действительно объективная реальность. То, в принципе, любой человек с того момента, когда он перестал деньги выводить или когда последние деньги внес, Через три месяца у него получается примерное утроение вложенных денег. Понятно, что если он хочет вывести, то в этот момент он получит не все деньги. Здесь, как Алексей сказал, если человек четыре месяца, в кавычках, переждал, то через четыре месяца он может внесенные деньги вернуть, то есть прибыль. прибыль он может вернуть, и тогда у него абсолютно нет никакого риска. Таким образом, я с людьми, с людьми разговариваю. Если же человек готов там, 4 700 или 11 100 на год не трогать, то мы точно сейчас уже знаем, то есть по данным сегодняшнему, у человека через год получается 750%, процентов, хотя у нас еще пару месяцев есть. А мы исходили в начале, что у человека будет примерно... 7-8-кратное увеличение капитала в течение года. То есть если он с 11 тысячами зашел, значит у него будет через год примерно пусть 60-70 тысяч. Если он еще год не трогает, то будет уже больше, чем полмиллиона. Из 10 тысяч за два года полмиллиона. Но э, если такое кому-то говорят, то вам сразу крутят у виска и говорят, что ты идиот. У нас это объективная реальность. Вот это... В трех словах может быть то, как я это себе вижу. А на цифрах показывать, я думаю, это сегодня не та тема. Мы можем через пару дней сделать специальный вебинар по Форексу, где уже конкретно все это рассмотреть. Да, да, Саша, потому что мы делали вебинар по Форексу, когда еще совсем сыро было, там три месяца что ли было форекс, а сейчас уже 10 месяцев. Вот Сейчас, конечно, можно этот вебинар повторить и более да. в конкретном виде это будет. да. Я ну, это... хотел заметить, Саша, скажи, пожалуйста, ты, может быть, лучше это помнишь. Мне кажется, что когда Анна нам в сентябре 2021 года в Дубае презентовала вот эту систему Breakthrough Financial Opportunities, да, BFEO, mm -hmm. а, невероятная финансовая возможность, yeah. так переводится, да, вот, она, по-моему, исходила из 15% месяц годовых, о, 15% месяц прибыли на Форекс, не 30%. По-моему, у нее вот так было. И Исходи она, из из она, она исходила из 1,5% в день. То есть реально 1,5% в день это 7, – это 7,5% в неделю, 4 недели в месяц – вот тебе 30%. То есть вот об этом шла опять и опять речь. 1,5% в день – это 45% в месяц получается? Нет, у нас же э, 4, 5 а, дней, дней в неделю, да, да, да. неделю работает, 7,5-4 недели вот. – это 30 процентов, понятно, с учетом сложного процента. И у, еще. Нас, у нас реальный, у нас сегодня реальный, если мы по месяцам посмотрим, эффективный процент в районе 20 процентов. Ну а со сложным, понятно, получается, если мы возьмем декабрь, у нас было 140 процентов. Если мы возьмем январь, у нас было 132 процента, то есть сложный процент. То есть сегодня мы уже, это закон больших чисел, мы сегодня уже вышли вот на этот, э, как бы, уровень. Это Давай, понятный... кстати, людям тоже объясним, Саш, вот этот момент. Вот ты очень хорошо объяснил. Давай я Могу просто по коротко объяснить. повторю. Вот смотри, если ты положил 10 тысяч долларов, да, и у тебя доход 20% за месяц, то это 2 тысячи долларов. Да. Но если ты, скажем, 5 месяцев эти средства подержал, и у тебя вместо 10 тысяч долларов там, ну, скажем, уже 50 тысяч долларов, то 50 тысяч долларов 20% это 20 тысяч долларов. Это 10. А, если... а если ты внес 10 тысяч, то прибыль 20% 20% это 10 тысяч 5 часть а, да. 10 тысяч если ты внес 10 тысяч и у тебя 10 тысяч прибыли то это 100% за месяц да От то начального есть взносы. если в знаменателе та сумма которую ты внес изначально то это 100% за месяц но это только на пятый месяц то есть линейные это 5 как были так у нас нет? это на 10 месяце у нас это на 10 месяце случилось 1 и 9 декабря да, просто чтобы все понимали, что это никакой фантастики, это просто в знаменателе остается та сумма, которую вы внесли, но так как у вас компаунд происходит, то есть накопление, и прибыль работает вместе с телом, то в итоге вы ту же самую прибыль линейную просто к большей базе применяете, и у вас получается прибыль большая в абсолютной величине, и в знаменателе, если брать ту же самую, которую вы вложили, то получается больше 100% в месяц, хотя на самом деле... Те же самые 20, как были в линейную, так и остаются. То есть, многие просто этого не понимают, как у нас график строится. Ну, а я надеюсь, что у нас программисты поработают таким образом, чтобы можно было кнопочки нажимать, посмотреть без компаунда, с компаундом, посмотреть за такой-то срок и так далее, чтобы график был такой более транспарентный, чтобы можно было разные параметры в него вкладывать, и чтобы по-разному при этом можно было все видеть. И на этом моменте я бы уже передал слово Илье, если ты не против, Саш. Я не против. Да, Я готов что... ответить на вопросы. Да, Интересно, как против. сверху, как основатель, что скажет по поводу рисков, потому что, Илья, ты-то уж совсем заинтересованное лицо, что все мы несли деньги и никто не вытаскивал. А тем не менее, есть политика high risk, high return, да, и вот где рисковать, где не рисковать, какими средствами все вкладывать, заемные средства или там, вот как поступать, что ты скажешь на эту тему? Потом, может быть, разные да, рынки всем... по-разному себя ведут. Японцы так, там, не знаю, европейцы так, венгры всяк. Всем привет, да, интересно было послушать. Вот. Ну, мы, на самом деле, тема рисков моя самая любимая. Я очень люблю тему рисков. Вот. Но риски бывают разные. Сегодня мы говорим про риски продукта, правильно? Потому что есть еще риски бизнеса. Это отдельная тема. Мы сегодня mm -hmm. на нее не будем говорить. Можно отдельный вебинар как-нибудь потом провести. Да? Риски бизнеса именно, самого бизнеса. Потому что помимо продукта мы же понимаем, Условно говоря, случится что-то с Binance, да? вот от этого никто не застрахован. А у нас крипта на Binance и так далее. Да? Вот такого рода риски, они тоже существуют. Но не буду никого пугать вот, тем, что Binance… Уже, уже испугался, э, можешь не переживать. Вот. Э, да, это, иногда про Binance в новостях пишут что-то такое зловодневное. Вот. Но в принципе это самая крупная биржа с отрывом от следующих там, конкурентов. Я думаю, что нормально. Его пишут про вот. Ну, про USDT пишут, это не касается, Да, это другой риск, это опять-таки риск бизнеса, абсолютно верно. Но сегодня не это у нас тема обсуждения, uh -huh. вот а риски именно именно продукта да, это также любимая тема. Вот, однозначно, да, поскольку мы с математикой все дружим, мы понимаем. И Саша это всегда подчеркивал в своих лекциях. Вот, и ты, Леша, про это всегда говоришь: да, что чем больше капитализируешь ты свой баланс, назовем так, да, то у тебя больше будет разгон, и потенциально ты можешь больше заработать. Это понятно. И то, что Анна показывала в сентябре 2021 года, естественно, такие огромные иксы, они возможны именно в случае работы со сложным процентом. Это тоже понятно. Вот. Тем не менее, я как раз всех призываю к тому, чтобы мы опустились на землю вот. и помнили о том, что есть золотое правило инвестора, хотя у нас здесь не инвестиционный проект, а краудфандинг на сегодняшний день, да? Который заключается в том, что э, в какой бы бизнес и в какой бы продукт вы не вкладывались, да, вам нужно постараться вернуть свои вложенные деньги э, как можно быстрее. Особенно, если речь идет про высокорискованный э, продукт или, или, скажем так, срез э, э, инвестиций. А да. вот у нас это именно так. То есть на сегодняшний день в DASY у нас нету продуктов низкорискованных и даже нету Продуктов среднерискованных, хотя я не исключаю, что в будущем они появятся. То есть, что такое низкорискованные, ну условно говоря, продукт, который дает 10-20% в год, да? среднерискованные может быть 50% в год. Вот. Мы работаем действительно с а, а, высокодоходным инструментом, но и а, высокорискованным. Поэтому э, я, как э, э, я не могу советовать кому-либо, да, наверное, у меня не та позиция, что давать советы. Вот там финансовые или еще какие-то. Но э, я бы, наверное, следовал такому подходу, э, что понаращивал бы немножко баланс, да, а потом выводил бы свое вложенное. То есть вот это вот немножко, это вопрос, конечно, у каждого Вот У кого-то это может быть 2-3 месяца, у кого-то это может быть полгода. Но я ни в коем случае не заигрывался бы, не заигрывался бы тем, что э, год, два, три, четыре там человек не выводит э, заработанные деньги. Вот я бы так не поступал, не заигрывался. Не потому, что я не верю в стратегии наши, конечно же, я в них верю, вот. но просто потому, что бывают на финансовых рынках просадки. Мы это отлично понимаем. Мы наблюдали, что у нас было с трейдингом в прошлом году. Да? Мы помним, как мы радостно в Дубае отмечали 120% прибыли там за 8 месяцев. Да? И отлично помним, как последующие месяцы у нас эти проценты таяли на глазах из месяца в месяц. Вот. В крипте это так, то есть у нас какой-то большой просадки вот, по нынешним алгоритмам за один день быть не может. Да? На Форексе теоретически она может быть. И если она случится, вот, не все потенциально могут быть к ней готовы. Да? Хотя на самом деле, я бы сказал так, было, было бы странно, если бы у нас вот так вот из года в год просадки не было. Потому что, ну, чисто математически, естественно, не может быть все время один или два процента каждый день прибыли. Да? Мы это понимаем. Вот, поэтому я как раз, Леша, призываю к тому, чтобы люди заходили вообще в любой бизнес, в любые, тем более, финансовые продукты с холодным рассудком. Это первое. Второе, то, что ты тут э, немножко затронул этот вопрос входа там, на кредитные деньги, какие-то заемные деньги. Да, вот это крайне противоречит моим принципам. Много-много лет, никому никогда не, не рекомендовал, сам никогда ни разу такого не делал. Вот, не надо этого делать. Не надо этого делать, не нужно терять разум. Вот, я понимаю, что человек это существо жадное, вот, э, видит, что зарабатываешь 20-30% в месяц, там, 600% за год, и э, крышу срывает. Я понимаю, что у всех там азарт и прочее, и прочее. Вот. Но тем не менее, не будем терять разум. Вот, помним все-таки про то, что инструмент он э, рискованный. Давайте с ним обращаться соответствующим... Образом, вот, это то, что я хочу сказать, ровно так же, когда вы заходите в ДЭСИ, в принципе, да, не нужно сюда все свои накопления вкладывать. Да, э, вот, э, не нужно э, делать ставку на ДАЗИ, вот как будто это единственное, что есть в вашей жизни, да, То есть давайте остаемся реалистичными. Мне кажется, как раз Леша, что вот мой подход он достаточно похож на твой подход, да, потому что ты как человек достаточно рассудительный, э, и мне кажется, твой рассудок он. Достаточно холоден, в хорошем, в хорошем смысле слова, да? Может быть, сердце горячее, но рассудок холодный. Вот и э, я думаю, что я с тобой здесь пересекаюсь. Да? Вот э, Понятно, что у нас, кстати, запускается еще новый проект под названием Liquid. Вот а, нем, футболочку, э, футболочку покажи. Футболочка, да, у меня футболочка Liquid вот, с прошлого с прошлого, с прошлого ивента. У нас на, на этом ивенте тоже, кстати говоря, в Дубае будут футболочки, но не Liquid. Вот, и Liquid мы запускаем, мы объявим уже в Дубае, когда мы запускаем, это скоро произойдет, достаточно скоро. Вот. И Liquid это тоже ведь продукт, это другого типа продукт, это майнинговый продукт. У нас целые уже команды, целые компании с разных регионов хотят зайти. Да. В частности, хотят зайти, например, мусульмане, которые не могут заходить в Форекс по причине того, что Форекс не халяльный, по шариату он запрещен, вот. а в Ликвид, например, заходить можно, да, потому что биткоин или другая крипта – это продукт, не запрещенный шариатом. Да. Вот. Я к чему-то говорю, потому что это новый продукт и, по сути, даже новый бизнес, новый бренд да, в, рамках, в рамках нашей семьи, нашего сообщества, вот, который тоже несет определенные риски. Вот, и Опять-таки я лично сам за диверсификацию, вот, за то, чтобы частично туда вложить, частично сюда. Единственная разница в том, что в ликвиде, чтобы вам заходить э, и участвовать в этом бизнесе, вам нужно верить в саму крипту, верить в то, что условно биткоин пойдет вверх. Да? Потому что если у вас такой веры нет, вот если вы считаете, что биткоин сейчас будет сходить на нет, он будет стоить 15 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, и потом его не станет, вот, перспектив у него никаких нет, то ликвид это не для вас, потому что в ликвиде как раз для клиента будут приумножаться не доллары, как, как вот в крипто как на Форексе, а именно крипта. Соответственно, здесь нужно иметь веру в сам крипторынок. Вот. Но мне кажется, что у нас, у большинства нашего сообщества, такое бычье настроение, вот, тем более самое сложное, наверное, осталось позади. Вот еще, может, сейчас еще, может, несколько месяцев. И мы все верим, что к концу этого года, к началу следующего, как раз, будет крипто-лето начнется, вот, крипто-зима закончится, и уже скоро в принципе, такая вот оттепель начнется. Да? Мы, ну, мы хотим в это верить. Вот, соответственно, диверсикация, она всегда хороша. Да? По поводу продукта по фондовому рынку, да, пока информации никакой нет от Анны, я думаю, что позже мы это презентуем. Вот. Но, конечно же, если продукт появится, хорошо диверсифицируется. Вот. Но, опять-таки, если есть еще у вас капитал, свободные на то, чтобы вкладывать еще куда-то, то, конечно же, вкладывать и также там, и за пределами Дейзи, да. Я бы очень хотел, и я думаю, наша задача такая, чтобы Дейзи стал, в принципе, таким агрегатором финансовых предложений в будущем. И там были бы разные активы, разные инвестиции, и низкорискованные, и средние, и высокорискованные, да, и люди бы просто в корзину клали что-то оттуда, что-то отсюда, тогда все было бы в рамках одной платформы. Это было бы очень круто, вот. но к этому идти еще долго, вот Поэтому на сегодняшний день э, ни в коем случае я не буду говорить, что вот, ребята, есть Дейзи, и больше вообще ничего нет. Да? Это, было, это было бы неправильно. То есть я сам инвестирую не только в Дейзи. Но, естественно, если касается речи алгометрического трейдинга, то, конечно же, это Дейзи. Да? Но есть другие типы инвестиций. Опять-таки об этом мы сегодня говорить не будем, у нас не, не такая школа. Вот, в принципе, все. То есть мне, мне здесь больше нечего сказать. Может, Леша, у тебя какие-то вопросы или у ребят? Я думаю, что вопросов на самом деле будет сейчас у нас много, как только я скажу, что ребят пора задавать вопросы. Единственное, что, естественно, первую минуту, как всегда, будет стопор, потому что так всегда бывает. Все хотят что-спросить, все забывают, а потом говоришь, ну что, какие вопросы? Если такие, блин, вроде все рассказали, все объяснили, так что я уже объявляю, господа, можете хоть в чате писать, хоть брать слово, я прям дам возможность, ну поднимайте ручку, да, и можно прям спросить. Вот. но ну, Также я призываю спикеров, если есть еще чего то дополнить к тому, что мы уже сказали, все вместе, да, то можно совершенно спокойно дополнять. Мы с вами только 50, даже меньше, чем 50 минут вместе, так что у нас с вами есть еще минут 10-15 для того, чтобы тему завершить и углубить, и расширить. Вот. А я тут себе какую-то пометочку сделал, сейчас подсл... подсмотрю. А нет, это мы уже все сказали. Фарид, сейчас я тебе дам возможность сказать. Ага, все, пожалуйста, нажимай. Привет. Привет, Алексей, привет. Приветствую, Илья. Ты, наверное, возникал. До какого размера финансового и количества партнеров может расти компания? Вот, очень хороший вопрос, Фарид. Я позволю его еще дополню. А, да, очень да. часто говорят так ну вот типа вот вы достигнете миллиарда долларов да, 20 процентов месяц компаунд эффект у вас будет там 6 миллиардов долларов потом у вас будет 6 на 6 там 36 да и чего и сколько что все деньги мира что ли к вам стекутся вот хороший вопрос очень я хороший бы... вопрос на но... давай ты да ответь да. я тоже мог бы ответить ну давай сначала ты да конечно я помню когда мы открывали, открывали UR, Южноафриканскую республику, да, такой вопрос был. А хватит ли у наших смарт-контрактов мощи для того, чтобы обрабатывать миллиарды долларов и большое количество клиентов? Ну, конечно же, хватит, да, потому что ну, смарт-контракту все равно. Он, он, он, он, он да, он он, он, он практически безразмерный, в этом смысле. Вот. То, что касается вот, вопроса по, грубо говоря, как, какие средства мы можем именно с точки зрения финансовых рынков, да, какие средства мы можем принимать, если у нас какие-то лимиты и прочее, и прочее, то я могу сказать, что, естественно, и крипторынок он не, не бесконечный. И даже Форекс, несмотря на то, что он огромный, да, вот торговать по определенным стратегиям, по которым мы торгуем, мы не можем безразмерно, то есть прямо на миллиарды, десятки миллиардов долларов. Поэтому здесь ситуация такая, что в крипте, я думаю, что до миллиарда мы можем смело доходить. Вот, не берусь сказать что будет дальше будет зависеть от рынка еще до да, того насколько курс биткоина вырастет насколько сам рынок расширится и так далее вот но это опять-таки не значит что когда будет миллиард что больше чем миллиард мы не можем не сможем принимать да, возможно доходность а, снизится да возможно к тому моменту алгоритмы они будут более адаптированы да, для какого-то большего, больше какой-то суммы. Но то, что касается Форекса, то опять-таки, я думаю, что миллиард, там 2 миллиарда мы можем обрабатывать. да Говорить про 5, 10, 20 вот, по нынешним стратегиям, но однозначно там будет будет идти падение. вот Однозначно будет идти падение э, по доходности. Но, скажем так, на этот год у нас огромный запас прочности. да И по крипте, и по форексу я бы так сказал. Вот этот год у нас хороший запас. А там дальше будет видно. Я тогда еще дополню, я бы сказал, что чем больше денег в торговле, тем ну, вообще меняются стратегии торговые, как таковые, и если в целом упрощенно говорить, тем меньше прибыль. То есть меньше риска, больше сохранность капитала, меньше отдается приоритету к прибыльности, опять же, да, больше сохранность, соответственно, просто снижается прибыль. И вот эти вот самые 1% в день, там, полтора да, иногда у нас бывает, ну в среднем там вот так где-то, да, это подарок судьбы на данный момент, я бы так это воспринимал. И пока есть такая возможность, на такой сумме средств, соответственно, их получается делать, на таком рынке, ну вот это надо воспринимать как возможность, которая сейчас есть. Это не значит, что всегда такая, такая прибыль будет. А ну, именно, именно про это я и говорю, да. Именно так оно и есть. На самом деле, вот в будущем эта доходность, она, скорее всего, будет падать планомерно, не резко. И опять-таки падать это не значит, что падать до нуля, да, что вообще прибыли не будет. Такого тоже не будет. Вот. Но та, тот уровень доходности, который мы видим вот, в запуска Форекса, да, он феноменален, вот он большой, он не будет все время годами так продолжаться. Вот. Хотя, опять-таки, я не исключаю, что будут добавлены новые стратегии э, и будет серьезная диверсификация в рамках самого Форекс рынка, да, и, возможно, за счет этого высокий уровень доходности можно будет на более длительный срок сохранить. Вот я здесь просто не берусь сказать. Спасибо здесь? за ответ. Спасибо. И э, можно еще вот, Алексей. Илья, есть такое предположение, Вот мы говорим все о долгой работе, да, там 5-10 лет, 10 лет вообще было бы шикарно поработать вместе, а может быть вот в перспективе предусматривается, что общество станет закрытым, потому что есть количество лояльных инвесторов, есть необходимый объем денег для работы и необходимые отчисления для исследовательской работы Анны Бекер. Ну, и получается такое какое-то закрытое сообщество, которое, в принципе, работает. Ну, как бы. ну да, ты имеешь в виду закрыто для новых членов, не закрыто вообще. Да? Для новых членов, ну да. Вот, ну, само а, собой находится вот как бы такая история, нет? Хороший еще вопрос. На самом деле мы краудфандинг-то закончим. И, возможно, мы его в этом году закончим. После этого будет фонд, и туда перекочуют те люди, кто захочет, да, из ДЭЗи. И этот фонд, он будет дальше принимать инвесторов, это уже будет легальные инвестиции. Вот, но, конечно же, если мы почувствуем, да, если мы почувствуем, что сумма, необходимая для торговли, набрана, да, в соответствии с нашими целями и задачами, которые мы поставим потом, кстати, я не могу сказать, что мы сейчас уже поставили наперед на 5-10 лет, какие у нас цели, да, то есть такого нету. Сейчас задача закончить краудфандинг, да, получить юридические лицензии на инвестиционную деятельность. Вот, доработать маркетинговые материалы, бэк-офис и так далее, и тому подобное. То есть на этот год очень много задач. Говорить про задачи на 5-10 лет я бы сейчас не взялся. Я думаю, что в ближайшие год, два, может быть три, закрытой системой наше сообщество вряд ли станет. Потом в теории это возможно. Так же, как возможно, что будут сюда все больше интегрироваться институционалы, крупные какие-то клиенты, фонды, может быть, на ряд стратегий. То есть пока не берусь сказать. Сейчас у нас более чем достаточно резервов для того чтобы работать вот в рамках существующей модели да? то есть чтобы участники системы продолжали зарабатывать Ну и в том числе можно смело по реферальной программе работать Да пока что приглашать у нас промоушен кстати говоря по билдерам Ачеверам, он тоже не вечный Я напоминаю вот, и э, я думаю что новые промоушены мы в Дубае объявим вот, те кто прилетят прямо сразу их услышат вот, то есть в принципе этот год он должен быть очень интересным ну и плюс запуск вот, э, нового продукта, да, ликвида. То есть, опять-таки, если, э, если даже там через 2-3 года, мы не знаем, что будет с ликвидом тоже через 2-3 года, нам надо стартовать, посмотреть, как крипторынок пойдет. Да, но, э, возможно, если какие-то продукты или какая-то часть инвестиционная закроется для новых участников, да, всегда может останется какой-то другой вариант, другая альтернатива, если такое даже случится. Благодарю. Ну, до встречи в Дубае. Спасибо. Да, да, конечно, да, я, еще кстати, один говорил, вопрос, спросить, связанный с добавить, этим да. же Илья, потому что кроме тебя никто, наверное, не может, есть ли представление или понятие, потому что это вопрос опять и опять возникает в беседах с людьми. Какое количество транзакций, скажем, по Форексу в день проходит? Можно а, по, по, по количеству? Я могу да, да, да. Это не высокочастотный трейдинг, там нету прямо. Я бы не скажу, что это прямо скальпинг, который, в который дает там сотни транзакций. Да, такого нету. Но это ни одна, ни две транзакции. Это может быть 10 транзакций, 20 транзакций, зависит от дня. Но э, когда меня задают вопросы конкретно по Форексу, я всегда говорю, ребята, дождитесь, пожалуйста, Дубая, да, потому что э, там более подробно этот сегмент будет разобран. И я думаю, что мы со временем что-то сможем показать по Форексу более конкретно, особенно когда у нас будет лицензия. Мы к этому ивенту лицензию инвестиционную не успеваем получить, да, но она у нас в разработке вот она будет в обозримом будущем. Э, вот э, поэтому, Саша, вот так я немножко абстрактно отвечаю, да. Ну, как бы понятно, ни одна, не ну... две. Да? Хотя, в принципе, это может быть и несколько транзакций только. Э, там, условно, 5-6, это же как. Это же не то, что одинаковое количество да, каждый день. Ну понятно, нет, просто суммы это уже. Почти 300 миллионов торговли, то есть, поэтому вопросы возникает. Все хорошо? Да-да-да, я понимаю. Угу. Спасибо. Угу. спасибо. Еще у нас Илья хотел задать вопрос, но не Манин, а другой Илья, твой тезка Илья. И Илья написал, угу. что как-то все пессимистично писал Илья. Да-да, это я, добрый как день. Это функция, чтобы не разжигать вот такой вот огонь, давайте угу. все вступайте, а как-то спокойно, спокойно, да. Да, Илья. Да-да, угу. добрый день, слышно меня? Да, слышно. Слышно. Ну, вопрос, в принципе, уже задан. Задан. Это вот эта перспектива развития, масштаб развития самой структуры, то есть до какого размера. Вопрос я услышал. Но все-таки вот ответа более-менее четко, какого-то такого на перспективу прозрачного. Вот. Чем это может все закончиться для участников? Как бы он такой немножко расплывчатый, поэтому нотка пессимизма все-таки в этом есть. Может быть, в будущем будет ответ более такой обширный, хотелось бы услышать. Ну, еще один. Да, еще один вопрос допол дополню. Вот в плане э, налогообложения, может, есть какой-то опыт у вас или вот у участников, каким образом это все происходит. Все, спасибо. На каком рынке? В Российской Федерации или еще где? Не-не, Ну, в любой стране, но ну, вот я просто. Российская Федерация, пускай, пускай, там, не знаю, в Турции, например, Эдуард, я знаю, находится, наверняка он там какие-то операции делает, финансы, вот, каким образом это происходит именно в плане налогообложения. Вот. Да, кстати, и это вопрос даже к теме, мы этого не затрагивали, а стоит сказать. Илья, я так чуть-чуть поясню, что касается ответа на вопрос про рост. У нас рост будет до тех пор, пока мы поймем, что мы можем трейдить, да, если суммы будут настолько большие, что уже просто снизится прибыльность настолько, что она станет неинтересной, то ничего нам не мешает сделать сообщество закрытым, то есть больше не принимать новых, но все старые, как были, там, в структуре, в сетевой, да, вот все, все так и остается. То есть никакого распуска у нас не предполагается. То есть, если вот мы там, подписываем друг друга, да, там кто-то встает какую-то структуру, это всегда так навсегда. Вот сейчас запускается ликвид. Структура-то вся тоже, кто под кем она остается. То есть нет такого, что все заново начнут друг друга переподписывать, там и все такое. Вот. Поэтому преемственность того, как мы пригласили друг друга, она сохраняется. И даже если у нас сообщество станет закрытым, это значит, что просто деньги начнут вращаться внутри нас. То есть мы просто перестанем принимать новых членов. Но внутри, как у нас все устроено, так и будет все устроено. Поэтому, в общем, я не вижу пессимистичности здесь никакой. Тем более, что все равно весь, весь земной шар не охватишь. И у нас нет такого, такой необходимости все время кого-то нового приглашать. Мы, в конце концов, не пирамида. Мы не живем на деньгах новых участников, мы живем на тех деньгах, которые уже есть. Вот. Поэтому я не вижу такой пессимистичности, даже если мы вдруг станем закрытым каким-то обществом. Вот. А что касается налогов, знаете, здесь такой тонкий момент. С одной стороны, как бы даже вот российское государство нам дает возможность платить налоги скрипты. Но с другой стороны, если ты начнешь это делать, то тебя попросят какие-то доказательства, а доказательства сейчас наиболее распространенные, это скриншоты и счета биржевые. Счета кошельков, ну как бы тоже можно оттуда скриншоты давать, но если ты один раз дал свой скриншот и показал, то тогда как бы ты замучишься вот так вот отбиваться потом, чтобы объяснять, что ты просто там взял деньги у друга, перевел другому другу и что с этого не надо налоги платить. То есть, как бы, нет пока такого механизма прозрачного и ясного для налоговой инспекции, чтобы это было легко для человека, чтобы не приходилось на каждую транзакцию 19 бумажек докладывать или скриншотов, да, или какие-то хэш-транзакции сообщать им и так далее. Вот. Поэтому пока это все так или иначе в любой стране находится в серой зоне. То есть, хочешь – плати налоги. Ты можешь, например, взять вот хороший дельный совет, например. Открываешь ИП и покупаешь, как это называется, лицензии по-моему это называется, на определенный вид деятельности, там например, IT или, если это сетевой бизнес, обучение, да, вот обучающие какие-то услуги, мы же фактически вот сейчас все делаем, обучение, вот. и когда вы делаете транзакцию по переводу крипты в рубли, да, вот вы, например, переводите кому-то крипту, а он вам рубли, и вот он вам кидает на личный счет, на Сбер, например, и подписывает за услуги по обучению. И все, у вас это белый оборот начинается, понимаете? А за лицензию вы уже заплатили. Она там в год стоит, например, 80 тысяч. Вот найти деятельность если вы в московском регионе, у нас стоит там, по-моему, 250 тысяч за год лицензия. Да? Зато вы заплатили эту сумму, и все. Дальше все суммы, которые проходят по вашим счетам, от частных людей или еще как, неважно, они все считаются белыми. Поэтому это, наверное, сейчас наиболее приемлемый способ. Вот. А если вы будете обменниками пользоваться, то вот я как-то... Из обменника деньги кинул на Тиньков. Обменник мне кинул все какими-то там 5000, причем 5358 рублей, там 59 копеек, и он 10 раз подряд эту сумму кинул. Мне Тиньков сразу бац и счет заблокировал. Дал вывести возможность все, что там осталось, и больше я им не пользуюсь. Вот. Поэтому как бы такая, знаете, полусерая, опять же, история. Вот. Так что определенного ответа, может быть, Илья, для вас такой ответ тоже будет пессимистичный, определенного ответа реально нету пока, потому что в серой зоне все. Да? Государство не дало нам возможность отчитываться быстро, просто и без головной боли, а с головной боли никто отчитываться не хочет. Поэтому какой-то компромисс сейчас находится, и на пятки сильно не наступают пока еще. То крипту хотят запретить, то ее хотят запретить, то цифровой рубль вести, или там сейчас цифровой доллар 20 марта все взбаламутились там, Решают ввести там и все такое. Поэтому через какое-то время, я думаю, года два, с отчетностью и с налогообложением будет скриптой проще. Пока вот так вот по-серому. Если кому еще дополнить, пожалуйста, даже если не из числа спикеров. У нас 66 человек сейчас под завершение уже. Да, ну, пора, кстати, закругляться. Так что если ни у кого дополнительных вопросов... Да, патент это называется. Спасибо, Рустем. Да, точно. Лицензия, патент. Да, патент. Вот, считай, ты Рустам и добавил, хоть и микрофон не взял. Не лицензия, а патент это называется, да. Ну что ж, друзья, тогда будем закругляться. Спасибо всем за внимание. Мне кажется, беседа была насыщенной и полной. Может быть, кто-то не услышал какого-то рецепта конкретного, типа вот зашел, послушал, и, и вот тебе сказали по поводу рисков. Столько вкладывай, столько не вкладывай. Но видите как, одного рецепта на всех не дашь, вы, друзья, услышали сегодня четыре мнения с разных сторон, как поступать здесь с рисковостью, делайте выводы сами. Если вам хочется здесь прям много зарабатывать, а денег много нету, то у нас всегда есть возможность вложить столько сколько есть, купить пакетов на такую сумму, которая есть, при этом не используя кредитные механизмы, не используя то, что вы вкладываете последнее, что страшно потерять, да? но при этом вы можете зарабатывать, как Александр сказал, на чужих деньгах. Это здесь не возбраняется. Конечно, вы заработаете на чужих деньгах меньше в процентах, но так как чужих денег может быть гораздо больше, чем ваших, то в итоге вы можете с этого даже зарабатывать больше, чем со своих средств. Вот. То, что лучше, конечно, покупать максимальное количество пакетов, чтобы не пропускать всех, кто за вами будет заходить, это я тоже сказал. Ну, в общем, можете просто переслушивать, пересматривать эту нашу насыщенную сегодняшнюю встречу, делать свои выводы на блокнотике, сделать какие-то пометки для себя. Все, кто летит в Дубай, Всем отдельный привет, мы с вами скоро увидимся. У нас сегодня 7 число, 19 у нас с вами, ну, мы встречаемся в основном 19-го, 20 -го начинается мероприятие. Потом у нас с вами будут отдельные встречи для пассетеров, лидеров и будет у нас с вами яхта. Ну, вот в моей организации будет яхта, в Катиной организация и еще у нас прибалтийская организация, по-моему, отдельную яхту берет. Так что есть где встречаться, Илья, ждем тебя на нашей яхте. Всем до свидания, ребят, спасибо за внимание. Всего доброго. И напоследок попрошу, рискну, если вы еще не вышли, напишите по 10-бальной шкале, по 10-бальной, насколько вам была полезна сегодняшняя встреча. Просто цифру. 10, 9, 8, 7, вот вижу, 10, 9, 10, 10, 9, 9. Ладно, я запись заканчиваю, друзья, чтобы не занимать время эфирное уже тех, кто всем смотрит, Спасибо, всем пока. Пока, Эдуард, счастливо. Держись там с этими землями. Да, спасибо. Тут все в порядке, пока, слава богу, у нас.